Короче, решил сделать себе челлендж. Занять топ-1 разными классами. И без мисиков. Первым взял что ты там. Если захочу увидеть продолжение, напиши мне в комментарии. И лайк не забудь. Короче, полетела я на ферму. Похоже, что там на А, не-не-не, кулочка не. у нас целенаправленно летит на усадьбу. Познали, тогда на усадьбу. Нужно аж подсосать пару-тройку киллов. Алло, оружие, где оружие Это будет? Тут враги Алло, игра Да сам ты враг, какой враг, блин. у меня оружия нет Вот сейчас найду оружие, тогда буду врагом Орёшь Телка. М 4 Хотя бы что-то. О, бегут, бегут коршуны. Что-то я очкую Славик. Идрит мою капусту, чуть не отлетел, блин. Спаси, сохрани. Фух, хорошо, что с нами всегда Ксюха. О, еще двое бегут. Так, надо бы валить отсюда. Все, бежим. Да подкат делай, а не прыжок Эээ, стопэ, ты какому назвал? Иди сюда, сюда иди, тра-та-та-та-та. Патры, патры, патры. Капец, меня дриз, блин, как, не знаю, с кого балерина. Ладно, беги, Форест, беги, мы тебя найдем еще. О, перестрелочка идет, видать, с батом сцепился. Погнали, подсосем и того, и другого. Да не, это походу оба походу Ладно, пусть бегит Мы тебя запомнили, Гоуст, мы тебя найдем О, слышишь стрельбу? Кто-то там пальца, погнали туда Посмотрим, может он кругаля нарисовал и там с батом Опять цепился Эй, лови аптечку Вау! Чё за аптечка шикарная прям! Эй, -э -э, стопы, стоп, он не один, не один. Ну, аптечка была бешеная. А -а -а. Чё ты сказал? Нет, третий ушел. Ладно, да. пусть поднимают пацанов Погнали Гоуста искать Короче, был у меня челлендж, чтобы сделать ТОП-1 шутником Но походу челлендж меняется Найти Токсика Гоуста Погнали Так, сейчас дропчик заберу Эй, эй, эй -э, Кто здесь свою файлю на мой дроп открыл А, это вот, вот. Фух так, ботиночек, ботиночек. Так, а вот это уже не ботинок. Так, мы сейчас вот здесь за углом постоим. А-а-а, ты мою эту хочу узнать. Тачку. Эй, ты какой крыс. Держи. Давай в лобби. Нифига себе, на антилопу мою глаз вы положил. Так, ну короче, ничего интересного пока не происходило. Перемотал вам на интересное. Полиция Call of Duty. Требуем остановиться. Ха-ха-ха. Послушный мальчик прям. Опа, там еще кто-то есть. Погнали, и там тоже остановим. Так, это бот будет. Э -э -э, а вот это уже не Бот. Для ты, блин, так пугаешь. Сердце у старика чуть не остановилось. Все, ладно, иди в лобе, погнали. Искать Гоуста. Гоуста так и не нашли, я надеюсь, его не убили. Ошалить, вы видели, что он сделал? Он просто на трансформаторе и на крышу залетел. Лм аг. Так, все, по коням погнали за голос. а вот ты родно. А лаверде, здорово, пропешка. Эй, ты это сейчас кому сказал? Закрой помойку свою, иди проб с мылом помой. А сейчас, чего? Кому, кому? А кому ты это сказал? Кому это сказал? Ты при чем дышишь? В смысле, не мне ты сказал? А ты при чем? Да нет, какой это? Я хотел выйти сюда, блядь. Ну, давай, иди в лобби, тигр, да, даже твой тебя не спас. Так, э, ладно, погнали, люди еще были, точно знаю, что есть. О, вот он. Или это бот? Эй, -э -э, в спину тормози, куда ты в спину стреляешь? Что, не мог сказать, чтобы я развернулся? На тебе. Лобиди. Ух ты, бабу, токсиком стал -то, кошмар. О, опять перестрелка двух ботов. Так, одного потоса. Лей, э а -э, это уже не бот, это уже люди. Людь! людь! Так, Людь, а ты еще не один Людь. А где второй Людь, а? А, вон другой Людь. Эй, держи аптечку. Так, эта аптечка что-то какая -то просроченная была. Ладно, так заберем. А что он прыгает? Ну, ладно. В общем, ребятки, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо за подписки, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Наберет видос 100 лайков, выпустим второй видос. Там на перемотке тоже топчик, тоже нормальный такой, шикарный топчик был. Вот поэтому поддержите данный челлендж, а я вам выкачу второй. Все, пока-пока.